Здорово. Вот, смотри, кажется, он уже снимает. Ага. Да, вот он снимает тебя, да, он снимает тебя. Вот, Доброе Яна, смотрите, участник похода, встретили сейчас здесь на станции. Сейчас будем со всеми Здорово. здороваться. Вот наша электричка, вот она идет, видите? Москва-Кашира. Ура, Да, да, а нам надо в третий вагон, в третьем вагоне бегуны. Ну вот, вот, человек 10-15 есть. Да. Привет, привет всем. Идет репортаж. Смотрите, репортаж. Фильм про а группу Дмитриева. Приветствую. Привет, привет, привет, привет, привет, привет. привет. привет. привет. привет. привет. привет. Вот, видите? Привет. Снимаем. Мне подарили. мне подарил один подписчик подарил камеру. Привет, привет. привет. Сейчас да, сейчас будем снимать. Вон, О. Привет, привет. Привет! Привет! Привет. Привет. Привет. Ага. Привет! Сразу видно, кто боится э, зверя, а кто не боится, да? Корона зверя, да? Кто? Ну, это как же посоветовал вместо рукопожатия. В принципе, русские традиции не противоречат. Нет, русские традиции — это целовать друг друга вот так ну по-православному ты отнимаешь вот, вот, вот вот это как раз это как исторический раз исторический. будут говорить что типа это очень да. а тогда а некоторые, некоторые да тогда так, так сейчас конечно, принят, но в принципе и Руси но это не мусульмане по-разному там да. разных этих самых да. некоторые брат там ну, ну, сам, да. наоборот очень да. так не, ну отдай, у каждого по-своему даже не связано вот смотрите как много народу садится на метро вот вот, и оттуда, и с той стороны, и с этой, это все участники нашей группы. Смотрим, вот как группа будет из поезда выходить. На станции Жилева. Первое время я попробую побежать Может, вместе с нашими с нашими почтенными старцами, которым за 60, но бегают они так, что за ними не угнаться. Вот сейчас буду пробовать угнаться Хотя бы некоторое время Вот этот дядя, это наш шеф Вот у него пила торчит Я сейчас буду пытаться за ним убежать И вот еще один Вот Вот, вот еще один старичок Посмотрите на этого старичка Видите, друзья, смотрите. Он в шортах и в одной майке. Так всегда, и зимой тоже. Зовут Серега. Вот разве дашь ему 60 с лишним, да? Ну никак не дашь. Вот за, за ним попробую гнаться. Вот я сейчас попробую чуть-чуть. Я -чуть. это тобой преувеличиваю. Сейчас попробуем немножко побежать. А потом я отстану. Обычный человек. Вот такая вот у нас. Вот. Вот, я, я не представляю, две недели, две недели Ой, через... стой, стой, Две недели стой, стой, количество ну, Там будет выяснено, там будет выяснено ну, Как бы будет выяснено а, Какая динамика Нет, это вполне понятно. Динамика однозначно будет Динамика будет видна Европе, Если, да, если она недели, за две недели будет видна не очень серьезно, это могут открыть. А если нет, то продолжит, конечно, все. Карантин. Скорее всего, конечно, продолжат. Статистику я примерно представляю. Она, конечно, как всегда, немножко обманчивая, но я бы пока не очень. Ты Ну, немножко я хочу пробежать, да. Я немножко побегаю, а потом уже посмотрим. Вот. Вот с этими двумя дядями буду бежать. Как-то я бежал с этими двумя дядями. Видишь, идет запись. Бежал с этими двумя дядями. 15 километров бежал. А потом отстал. Ну вот сейчас. Дяди, тёси, крутые. <laughs> вот, видите, оба пенсионеры. Вот Если кто-то из моих подписчиков думает, что я хорош в хорошей спортивной форме, посмотрите вот на этих двух пенсионеров. <laughs> Эй, хоу! Бежали по лесу, бежали по полю. Вот, теперь подбегаем к реке Каширка. По которой когда-то давно, когда я был маленьким, мне было лет 35. Я на половоде ходил, с видите, по-жилковским. У вроде все по треку Вот, смотрите все Вот два человека бегут, а обоим за 60 Мне бы так бегать в их возрасте, а? 50. А когда мне будет 60, я буду за ними тоже еле посливать. Им будет под 80 Мы даже не еще до пенсии по новому стилю Ну Но ты же успел выйти я пенсионер по старости. Ну вот, да вот и образцово показательный пенсионер российский. Смотрите все, вот он Сергей Крылов. Вот так. Здравствуйте. По домам сидеть. — Детская здравница Гагарина. Смотрите как красиво. Вон как красиво. Во. как у нас здесь это отдыхают. Посмотрите как у нас здесь отдыхают. Смотрите, завидуйте, восхищайтесь. Во какой пионер-лайдер у нас есть! Э? Офигеть! Да-да-да, кто будет на Марсе делать колонию? Ручей. Ну, вот вроде как где-то здесь. До нет, ручья уже должен быть обед. Вот сейчас, кажется, будут интересные кадры. Да. Опа! Йо. О! Фу! Да, ну вот я сам себя и снял. но тут без проблем. Ну давай. Скандинавская ходьба. Или как это? С пенштоком наверх. Давай, давай. О, Серега, ну видишь, камера на груди, стыдно на камеру не добежать. Уже Ройзман был, Тема Лебедев был, Сергей Мезенцев сам меня позвал. Ну то есть те, кто вот у Дудя побывали, я потом, мои волонтеры на них выходят или я сам, и приглашаем к нам. не ты хотел или его? Нет, вот текст с кем он разговаривает, я потом их вызваниваю а или мои волонтеры а Игорь, теперь с Саватеевым про математику да, там, а то все волонтер, Ну, некоторые соглашаются что, что, что Ой, так вы куда? Вы все-таки туда? Ну, ладно. ну как это? Два костра Фир. Как же два костра? Что это такое? О, Поляна прям Действительно гораздо лучше, чего уж там говорить Ох, как хорошо тут да, Слушайте, гораздо лучше действительно и ветра нет, и такая поляночка, что хоть загорай и купайся в речке. Ну, по-честному, я тоже, пожалуй, не полезу купаться. Ну так, если представить себе там градусов на 20 больше. Так, а сколько здесь Я Три. Еще прудлик? Это вообще как? Это что такое? Где теория вероятности? Я протестую. Из нескольких пришедших на костер 4 Сереги. Даже... Да? Я... У русских всего-то имен 115. Да а ладно, сто имен я считал. Ну Нормально. Сейчас я применяю... Не-не-не-не. Получается, что только Александр был в Потом Это уже у нас проблема, кого считать, кого нет. Не началось, он начал 15. Да, слушайте, какие-то аномальные отклонения. Начался еще один репортаж. Вот тут есть девочка. Как зовут девочку? Настя. Настя. Тут девочка Настя. Видите, похоже, не только вот такие лоси ходят, как вот этот вот товарищ, и вот такие лосихи, как вот эта вот девушка, да? Вот они. Пробежали 30 с лишним километров. Мы 20, а вот ребята пробежали 30 с лишним. Вот. А вот девочка Настя тоже прошла, наверное, довольно много, да, километров. Слыша! Вот, вы, вы, вы как пушинка несете ее. Так да, подожди, а там хорошее место было. Да. Назадки сидя. Давай мы вот сюда У нас тут вот как раз был Ликбес. Мы с младшими смотрели все серии подряд советского фильма Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 12 часов. Отсмотрели за много-много присестов, да. В костер его. Это в костер можно кидать батарейки. Только это, только не, не, не, не под сосиску, вы, не не не не народ? У меня все лекционные гастроли на две недели ближайшие отменились. Ну, я бы понедельник летел в Новосибирск, был в Новосибирск, в Барнауле и в Томске, возвращался в пятницу из Томска, снова шел погода следующей неделе опять ехал Чебокшар и Нижний Новгород. Теперь все эти города отменены. Что это? А, переходите, Ой, спасибо. Во, я как иду снимать, снимать родник, потрясающий совершенно родник, с которого мы все здесь пили. Вот он. Смотрите, вот так это появляется вот отсюда. И целая рекой стекает из-под этой горы. И что вы думали, где это все происходит? В Московской области. Блин! Ну вот прям под камеру, а! Слушай, ну ты под камеру, Вань. Ну ты даешь. Ну хорошо. Вносит некое разнообразие. Да. Вот, видите? Чистейшая вода, чистейшая. Будем смотреть красивейшую. Дорогу, вот. Нет, она вот. По мосту около Гагарина. Вот каширка, а породи, породи, вот здесь вот Это очень брод. весело весе... несет, когда хороший да, год. А под мостом, под мостом может, хорош, под мороз. Под мороз. Каширочка, да. Вот там даже, говорят, а там Нормальный, брод. да, в нормальную воду, Нет, конечно. Там тут вот все было, знаете, когда мы шли тогда. С ветком все вот посюдово по самые помидоры, все это. А, Да, да, да. Там шака подпирало, Да, да, да. Ледоход на все Вообще было. Самая прыгающая река Европы. Да? То есть по пиковым, да, выбросам половодия. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух Опоры на холмах стоят. Да, да. Нет, идей. Это прилавке там... стоят, на, ну, вообще в ста метрах от реки, ну, да, да. на огромной высоте. Mm. Непонятно что это. А, там... а у нее еще... защита от льда. О, какие! Да, вот он, вот. О, известняк. Рабочий, просто... Видите, да, известняк. Он... О. Ну да, наверное. Ну да, да. Камни-то нет рабочего. Ну, вот вот она. даже для отсыпки дорог не Вот мало так. Того, да, да. Показываю. Вау. Какого он века? Монголы-татары развалили, вот Там был город Кашира А сейчас город Кашира через реку, через Аку Вон виден долина В том высоком берегу Сейчас мы на этот холмик заберемся И осмотрим округу Городище перед нами Это бывший город Кашира Граница Акумены, дальше Ака и Дикое поле. А потом пришли татары сюда, татар-монголы, и всех тут положили. И потом город принесли на ту сторону. Мы сейчас полезем сюда и будем это снимать. При Иване Грозном, да? Это я просто репортаж уже веду. При Иване Грозном, да? свидетель, А, вот. Но вот есть живой свидетель, вот он говорит, да что при не грозно. Что, в лоб или обойдем? Можно в лоб, наверное. С этой стороны берет, половина с этой. Они отстреливаются. Вот он старый вал городской. Старая Кашира. Река Каширка впадает в АКУ Вон железнодорожный мост И это, конечный пункт нашего путешествия более-менее Но мы еще тут поповьемся туда-сюда Что, пойдем по полной по полной обойдем вот так вот? Вот, там Кашир, там АКа сейчас Надеюсь, батарейки хватит, чтобы АКУ еще поснимать Пройдем Поснимаем вот здесь, да, вот оно. А вот роща, который классно тусить. Видите, какой склон к ней? Какой ров вырвали, да, люди? Все рукотворная. Вот эта гора, она полностью рукотворна. Вот, идем дальше. Там крест. Здесь было была Кашира, был город Кашира, крепость Кашира. Вот крест. Этот памятный крест установлен 28 августа 2003 года. На месте, ранее не могу просить слово, Древние Каширы. Первое упоминание в летописи относится к 1351 году. Тогда получается, что как же это бьется с гипотезой о татаро-монголах, они с гораздо Атфурии, не очень понятно. Ладно, может быть на кресте неправильная информация, а может быть у ребят побежали догонять. Дорогие друзья, вот Ака, видите? Вот как Ака, а ку-ку-ку. Как Ака, ку-ку-ку. ку ку ку Как Ака. А -ка. Ну и как Ака. ку, -ку. Вот она Ака. О, рыбак. <связывающие> а, да, на на лодочке, да, в уже ловят. Можно его... кого-то опускать забор он... там. даже в январе время дохода на лодке. Привозят отсюда трупики и, и на соединение. Затон. Вон мост. Железнодорожная Москва. Узунова, короче, на Мичуринск. Тудысь, на юга. А вот затон, вот он, ну и у нас до хрена времени, поэтому наслаждаемся видом окских дюн, вот сейчас мы смотрим на этот затон с окской песочной дюны, одно из них, вон какие дюны, высоченные, поросшие соснами. Мы, когда были маленькие, 15 лет мне было, Саш Тонис, вот тоже, по-моему, еще 16 не исполнилось. Девятый класс и Юра Алексеев, наш одноклассник, ему как раз только-только исполнилось. Мы втроем совершили крайне административно-сомнительный поступок. А именно, будучи еще, ну, понятно, девятый класс, мы приехали в Белописовский первой электричкой и пошли на Курскую дорогу. Ага. А, даже не первый, дураки, мы не поехали первый, надо было первый ехать. Ага. Короче, мы шли, намотали кучу еще узлов. В час ночи, в 11 ночи, ага. мы умотаны в ноль, мы еще ничего не понимаем, что делать, выпили почти всю воду к середине дня. Ага. В общем, дальше пошел ад, потому что была страшнейшая жара. Ага. Безумное желание пить. Общем, что, там совершили там... все, что а, там... это, это во совет Союз еще ну, ничего да. нигде просто не было вообще по пути. А, ну, да. И вот мы так вот это вышли в 11 ночи на асфальтовую дорогу, эту трассу. Ага. И нас застопило первый, первый грузовик, огромный КАМАЗ довез нас до Бирюлева, прям а, до Тоницовской. Да, легко. Да сейчас да. тоже легко, в принципе. Сейчас тоже нормально, в принципе, можно вполне застопить. Но ночью, ночью у нас с вами не очень просто. И тогда, да, это, о, там, по-моему, да, след мотоциклистов, что-то жгут. Здрасте. Привет. Привет. Салют, докские дали. Вот это я за горстки дали. Не та ушел. дорога, по которой мы поедем. <свят> это УЖД. Такая уже да, сейчас УЖД. Только А, в смысле, на вот котором сейчас нас. полезем? Ну Но это нормальная вообще дорога была. А, фу ты. Тридцать восемь киловатт извини, я говорил. Не, ну видишь, он стандартная контактная подвеска слева. Да, да. Нормально. Возможно, даже электричка то ходила. Правая наверное, на том берегу. Ну да. О, как прикольно здесь жить, да? Встречается на мосту уже с да. ага. Такой маленький руку, домик да? двухэтажный. О, какие... Какие домики, а? Так все по-домашнему, да? Ага. На втором этаже. Двухэтажный дом просто. Все друг друга знают. Да, да, да. Упал да, да. подъезд, занесли. Да, все без проблем. это вот так в Тулуне у нас у бабушки с дедушкой. Не дадут замену. Такой же пейзаж в точности, только домик трехэтажный. Я однажды очень круто развел своего коллегу, доктора физмат-наук, Сашу Гасникова. Мы ходили в горы с ним, он шел со своей будущей женой, с невестой тогда. Короче, мы шли втроем, он там не очень ориентировался, а я шел типа за главного. Я тут все знаю, я Кавказ да. знаю. И я, значит, иду, говорю, вот это, говорю, медвежья. Вот это волчья. Он говорит, а вот это что? Я говорю, это тоже волчья, но высохшая. Ну, короче, где-то через полчаса он говорит, ну, ты вообще спец, блин. Ты, ты такой спец, ты просто... Ну, там, в некоторых случаях я говорил от балды. Но не всегда, не всегда. Некоторые я понимал, некоторые нет. А я ему говорю, ну, как, ты, говорю, Перельмана, что ли, не читал занимательную Капролодио? Он ну, что, говорит? Ну, у Перельмана серию книжек, ты что, не знаешь, что ли? Он говорит, ну, конечно, знаю, ну... Но астрономия занимательная, там арифметика, математика, да, алгебра но я говорю, ну, а капрологию, ты что, не считал последний, самый супер том? короче, он просто что поверил это? начисто, это вот автор. начисто поверил потом через два дня мне пишет, что я не могу в интернете вообще найти, дай ссылку ищем, говорит, занимательную капрологию, Мы не можем найти Хорошо, что он в магазине поправит в книжном я заказал по интернету. Блин, говорит, ну я тебе так верил. Ты же нас в горы вел, я тебе так верил.